Не понимаю. Зачем вообще участвуют в гонках? У каждого своя причина. Каждый поворот это испытание. Хватит ли у тебя пороху? Когда-то вы были командой чемпионов. Теперь вся надежда. Джеффри Ли. Я сделал все, что мог. Но Джека, выступающего за волков, еще не побил. Джек, бывший товарищ Джеффри по команде. То ли ли хорошая скорость? Давай дадим ей возможность. Мы сейчас набираем флагом махать в смысле я вам скажу куда вы этот флаг можете засунуть я хочу взять чемпиона по гонкам на симуляторе и выставить в профессиональной гонке это ведь будет круто да номер один в гонках на симуляторе Джек кто для тебя это будет не проблема Ты относишься к гонкам недостаточно серьезно. Этим львятам все равно конец. <с с с> Против дороги! <просили> Я готов ради тебя на все. Но прошу больше никаких гонок. Хочу закончить этот сезон. У львов хорошие шансы на титул. Ты нужен им. И мне тоже. Один не выиграет, но как команда мы можем. Если ты будешь на трассе, то сможешь защитить ее. Форсаж. Китайский дрифт. Эй, у тебя права-то есть? Скоро в кино.